Всем привет, с вами GetBot И сегодня я вам дам ссылку на нормальную программу, с которой можно хорошо снимать видео в хорошем качестве. Вот я так вот и скачал. Я еще не испытывал ни разу, сейчас я испытаем. испытаю. Сейчас. Запускаем. Не стромозить не будет. И вот канал этого человека сейчас на ваших глазах подпишусь я так не понял как лайк ставить. высота такая быстрая я вам э, скину ссылку на этот сайт И ну, в общем то так завершаем установку. так она выглядит в день учет э, лично я снимаю через вот через софт скорее корин рекорда 6.1 ам и она пока что, но, снимает нормально ни разу не, не подозревала, но ей тормозить я хочу скатять такую программу, которая не будет тормозить ну и всякое такое, что это а, и... не понимаю, что это открываем. Что вот такое? Там Я закрою окно и переведу. Вот она установилась. Вот она сейчас устанавливается. Вот это она. Нажали нельзя разделить, но такая. Такая вот она. Знаешь, что это вообще? Я сейчас я пробую поднимать Стою. с камеры что-то, вот. не понимаю, что я